Фильм ужасов 2017 -го года, снятый по одноименному роману Стивена Кинга. В маленьком городке давно и прочно обосновалось зло. Раз в 27 лет оно поднимается на поверхность, чтобы насытиться. Только дети чувствуют, что происходит что-то неладное. Они сталкиваются с самыми страшными кошмарами, а потом бесследно исчезают. Группа подростков хочет покончить с этим, наивно полагая, что любое зло можно победить. Картина переполнена рациональными детскими страхами, которые с возрастом вытесняются обычными бытовыми проблемами. Команда юных актеров за 135 минут успела проявить себя с лучшей стороны, услужливо напомним всем нам, чем же дети отличаются от взрослых. Помимо ужастиков получился очень жизненный фильм, поднимающий проблему взаимоотношений отцов и детей и напоминающий, что все мы чего-то боимся.